Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Курс биткоина может упасть до 10 тысяч, а в моменте и до 7 тысяч, предупредил генеральный директор а 2 Клемм Чемберс. В интервью он объяснил это повторяющимися рыночными циклами первой криптовалюты. По словам Чемберса, текущее состояние на рынке цифровых активов – криптозима, а тем, кто купил биткоин по 60 тысяч, придется ждать длительное время, чтобы вернуть свои вложения. Также он отметил, что движение активов обусловлено техническими причинами, а не заявлениями Илона Маска или запретами в Китае. За прошедшие сутки биткоин подешевел на 2%. По состоянию на 10 часов утра по Москве времени первая криптовалюта торгуется на уровне 32 900 долларов 14 апреля криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 64 тысячи 800 долларов с тех пор ее котировки упали на 49 процентов